Проходка крыши выполняется и реминиорита. Реминиорит крепится на профиль кнауф на должном расстоянии 380 миллиметров от дыма до дерева, ну, у нас 400 Все это будет заделываться сейчас базальтовым картой. Утеплителя, он мягким утеплителем. Пароком. Вот. Александр Михайлович покажет, как это делается. Ладненько так все это должно делать. Вот так мы теперь утеплили это все, уплотнили И прикручиваем вторую половину проходи. Вторая половина будет еще по одному базарке. Вот она живет.